Как сообщили в пресс-службе ГУВД Ташкента, 20 апреля примерно в 10 часов 40 минут на пересечении улиц Абдуллы Кадыри и Махатмы Ганди в Мирзолукбекском районе водитель на автомобиле «Хюндай Саната» совершил наезд на инспектора ДПС, который нес службу на данном перекрестке. В результате наезда инспектор ДПС получил повреждение и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту ведется доследственная проверка.